Итак, вторая. Вторая карта отчасти даже решающая. Ну, да, да, да, да, да, да, да, ребят, да, стрим сохранится, не переживайте. Все трансляции на моем канале всегда сохраняются, они никуда не деваются. А, Титан против Just Fire. Первая карта нюк уже... закончит Это что такое? Модельки, короче, с ножевого раунда остались. Лол. Лол, вот это забаговало, забаговало очень интересно. Ну что, Титан выиграли первую карту Теперь Just Fire будут пытаться отыгрываться И, к слову, начинают они в сильной стороне Команда Титан будут обороняться Что, по сути, является более слабой стороной Фотес собирает Воу, Ян ответный гиду Панео Размены на точке А, дорогие друзья И атака с разменами умудряется Все-таки окопаться на этой позиции Чатрикс и Ян остаются а -а, вдвоем Ну, такое можно выбить Объективно говоря, конечно, вопрос сухой Вместе с Фастером вдвоем принимали. Чатрикс продавил длину. Но два соперника. Ой-ой-ой! Минус Фастер. Какой хедшот сейчас ляпнул Чатрикс по оппоненту. Один на один ситуация. Начинаются байты. Страшнейшие байты на дефьюз. И времени на дефьюз уже, кстати, не остается. Чатрикс уломает лицо. И пистолетка отправляется в копилочку коллектива Just Fire, дорогие друзья. Прикольный, прикольный раунд, как говорится, прикольный. Ну, были бы дифуза еще можно было бы попробовать. Но ключевой момент попробовать, потому что если бы были бы дифуза, тогда не было бы армора. И если не было бы армора, скорее всего, Чатрикс погиб бы еще раньше. Ну, 1-0. Составы не поменялись, поэтому... Ну, вообще, давайте озвучу. Чатрикс, арка... Аркадер, Фулшоу, Воу и Ян за команду Титан. Just Fire — это сухой. Фастер, Карпе, Фотос э, и Нео. Ну и вот Фастер подхватывает Чатрикса, который здесь немножечко так загулял, заблудился. Убили его. Карпе. В поисках соперников в нижней тэшке Воу забирает сухого тем временем И следом минус от Яны Сдегла! Дорогие друзья, Аркадер Еще забирает Нео Ой-ой-ой, какие сложности создали Титан своим оппонентам Фото с 70 хп И позиция, собственно говоря На споте Б Минус Воу один на один с Аркадером, и по ХП, конечно, тут просто прикол. 5 и 6. И просто в спину, да? Нет, не просто в спину. А, ну они, они теперь знают, кто где сидит. Ха, -ха, ха Лол. Ну, это выигранный раунд для Аркадера, конечно. Че уж здесь греха таить. 26 секунд до конца раунда. Атака. Игрок атаки либо выйдет и погибнет... Либо не выйдет, закончится время, и они все равно так или иначе проиграют. Ну, бесподобный экономический раунд, хочу заметить. 1-1. Скорее всего, не хватило дистанции, чтобы за ним сидеть. За ящиком имеется в виду. Я бы сел до конца за ящик... Э Э, а Тут дело в том, что он, он не совсем мог сесть прям за ящик но, но мог, справедливости ради, он мог сесть так, чтобы практически его не было видно Там кусочек модельки бы торчал Оппоненту пришлось бы выбегать Бомба действительно не самым качественным образом стояла в э, пистолетном раунде Ну, теперь Фомас и ЭМКи, естественно, навряд ли проиграют сейчас перестрелки Против Диглов и э, э, Глаков уж тем более Ну и, как вы можете заметить, собственно, именно... Так практически и получается. Ну, Чатрикс с Арказером автаю... остаются вдвоем. автоются Что вообще автаются? Господи. Два сотых игрока. Но бомба, тем временем, вместе с Фотозом находится на меду. Соответственно, скорее всего, ее будут переносить на точку Б. Ну, мне так кажется. Учитывая, как ящики простреливаются со всего подряд, это изначально 50 на 50 ситуация. Но в пистолетном раунде-то все-таки там прострелить можно же только с дигла. Единственное. Всем привет из Нукусок, knife топ, комментатор. Урас Ниязов, спасибо вам большое. Жму вашу руку. Спасибо, спасибо. А чатрикс, 100 хп. Точка Б провалилась. Куда же теперь бежать? Чатрикс. Минус фастер. И да, здесь, конечно, на отрезе играл сухой. 2-1, дорогие друзья. Вот вам, блин, разменялись ребята экономическими раундами. Сначала Титан взяли свой Эко. Теперь Just Fire берут свой Эко. Прикольно. <laughs> Хорошее начало. Очень многообещающее, между прочим. Карпен! Минус фулл шоу. И следом еще и минус Чатрикс. Очень неудачно начинается раунд. Под длиной ребята прям провалились. При этом Воу забирает Нео. Фастер и Фотос по минусу. И Аркадер остается один. Вот как-то рассыпались очень быстро. Ну, есть информация о том, что под точкой Б есть соперник. Да, Аркадер, соответственно, от этой информации пытается сработать. Но как? Но как сработать? Толк какой? Фастер ждет Аркадера. Аркадер ждет Фастера. А мы ждем, когда кто-нибудь из них все-таки решится выйти и кого-нибудь убьет. Со стороны это выглядит вот так Просто один ждет там, другой ждет здесь Но не выдержала душа именно у аркадера Поэтому Фастер, естественно, получает возможность сделать минус, находясь в позиции 3-1 Это 1,6 Тут хедшот с ножа ставить можно, о чем речь Таки да, таки да Ну, очередная попытка выхода на длину от игроков атаки. Фулл шоу, забирает Фастера. На этот раз удается сделать минусы. Даже практически удается убежать, дорогие друзья. Но Карпа все-таки не отпускает своего визави на просвет. Два дыма туда же. И попытка прохода. Ву, правда, забирает Карпа. И уже в целом командой пройти не совсем удастся. Мероприятие получается довольно спорное. Но и, кстати, игроки команды Just Fire передумали. Они, в принципе, решили никуда и не идти. И говорят, нам как бы это вообще не надо. Мы как-нибудь на точку Б, наоборот, выйдем. Да, и на споте Б уж куда будет игра интереснее. Воу и Ян остаются вдвоем. Три соперника против них. Но бомба до сих пор еще не установлена. Сухой. вообще ты смотри, как они просто разыгрывают. Они вроде бы заняли точку Б, но бомбу сбросил сухой Только что Фотс почему-то бомбу решил не брать <свят> Чего творят? Такая хорошая задумка И такая бездарная реализация Этой хорошей задумки Нева остается один против двоих А ведь только что было 3 в 2 Ян, завершающее слово в этом раунде 3-2, дорогие друзья Ну, немножко сглупили Чего уж здесь Что уж здесь говорить? Немножечко сглупили Ничего страшного но бывает, но бывает Надо как-то собираться и научиться, что ли, не косячить больше вот таким вот образом <coughs> Ну, хаешки две в банку Немного коцнуло Фастера, немного коцнуло Нео Но по-прежнему, опять же, повторюсь Смертельного какого-то демейдж дилинга-то и не прошло В общем, в общем, все пока Ну, худо-бедно, хорошо, да Флешечка, флешечка залетела на длину. И, соответственно, эту, под эту флешечку теперь будут пытаться сейчас разбирать оборонительные редуты команды Титан на длине. Здесь, кстати, они достаточно в полупассивных позициях сидят. Ну, так скажем, в закрытых. Более закрытых, да. Ну, пока как-то ни к чему. Карпы! Открывается зигзага. Забирая Волт. Тут же попадает подразмена от, ар от Аркадера. Фастер забивает... Блин, да что такое? Че начинает троить-то? Аркадер забирает кого-то. Не успел увидеть кого. По-моему, фотоза. Но мог ошибиться, дорогие друзья. В общем, 3 в 2. Оборона снова э, в численном преимуществе. На одного игрока... Перестрелка без жертв. Чатрикс в упоре уже, кстати говоря. Можно было бы выйти спокойно и попробовать э, забрать... Соперников. Чатрикс пытается именно это сделать Но попадает под вражеский префайр Забрав хотя бы одного Погибает от рук второго Ну и Фастер вместе с бомбой остается один Все аккуратно чекаем Но конечно же не самая очевидная позиция У Аркадера и под нее именно Фастер-то и заезжает 3-3, да, да мы им, Да все, это какой-то Сейчас, одну секундочку, дорогие друзья Нужно глотнуть водички Надеюсь, меня будет теперь поменьше троить. А то это просто... Я понимаю, каково это слушать со стороны, когда я начинаю говорить всякую лажу. Даблкил от Чатрикса, дорогие друзья. Сухой его успокаивает. Но это раунд на диглах от коллектива Just Fire. В целом сейчас будет попытка, ну, как минимум, хотя бы забрать какие-то девайсы. И уже нанести как можно больший урон сопернику. Я не думаю, что здесь... Будут расставляться акценты на победу в раунде. Да и расставить их таким образом будет довольно-таки непросто. Хотя позиции игроков обороны говорят о том, что. Э, этот раунд можно спокойненько на самом деле выигрывать, не сильно запариваясь, да? То есть команда Just Fire. Дело техники победить в этом раунде. Фотос. Отличные тайминги, ловит фотос Сидел, ждал И нет, чтобы и дальше сидеть, ждать Достал нож, куда-то побежал Ну, Ян остается в соло Открывается под Фастер. Фастер моментально ставит ему ваншот с дигла. И Just Fire забирает свой экономический раунд, дорогие друзья В этом и весь прикол То, что это был экономический раунд а когда я говорил о том, что Нет никаких Намеков на то, что Just Fire будут пытаться его выигрывать Тут скорее бы побольше урона нанести ну, наверное, вообще-то так и должно было бы быть. Да? Но почему-то не было. Вот это вот... Ого! Чатрикс! Какую пулю-то воткнул сочную в карпы. Жадность фраера сгубила. Побежал за девайсом и погиб от вражеской АВП. Ну и как бы, воу, еще погиб от вражеского калаша. А точнее, от калаша Нео. Ну, а с этими игроками, по сути, упала точка А, что, кстати, довольно-таки интересно и забавно. По-моему, все-таки более дефолтный вариант 3А, 1 мидл и 1Б. Он больше бы сейчас сработал, но ребята пытаются играть касаемо команды Титан. Достаточно остро ставят 1 мидл, 2Б, 2А, как минимум в этом раунде. И вот мне кажется, что это не очень работает, честно говоря. Как минимум, раунд не выиграли, значит, это не сработало. Это факт. 5-3. пользу коллектива Just Fire, между прочим, дамы и господа. Это ключевое. Ключевое, что я могу подметить для вас. Выстрел в Аркадера попал, кстати. 34 хп осталось у Аркадера. Без ноги отправляется, так сказать, на точку Б. Ну и Карпе потихоньку, быстренько занимает позицию на зигзаге. Хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья. У команды Титан экономический раунд. А-ха-ха! Воу, воу, воу, полегче, дружище Два ваншота стекла, дорогие мои Фастер Сухой застрелил Застрелил Фастера, Сухой Предатель Убил только что своего тиммейта Во всей этой потасовке не понял, куда же ему надо стрелять Ну, Чатрикс и Фулл Шоу заходят со спины Поймет ли это Сухой Ну, бомба установлена. Ну, позиция, конечно, для поставленной бомбы, ну, на мой взгляд, конечно, такая себе прям. Спокойный дефьюз бомбы, дорогие друзья, и это 5-4. Фахридин, приветствую! Дайте-ка быстренько почитать чатик, что вы там написали. Мартин, вам тоже большой-большой привет. Прожмите лайки. Да, ребятушки, если вам не сложно, не нажали еще на пальчик вверх. Будьте, пожалуйста, добры. Нажмите, нажмите. Вам не сложно, мне приятно. Воу, минус сухой, карпы. Ответный минус с Дигла. Кстати, интересно, почему с Дигла, учитывая, что там все-таки калаши, скорее всего, наверное, бежал с диглом или закончились патроны. Этот момент я, увы, из вида э, упустил. 4-4 ситуация. Чатрикс, Аркадер, фулшоу и Ян по своим позициям. Ну и штурмовать их будут все игроки команды Just Fire, за исключением сухого, который, естественно, разменялся. С Воу. При Префайры. От Карпи. Ну, прострелил практически все, что только мог. И, и Яна банально просто даже и не заметил. Три игрока атаки. Практически все находятся на миду. И, наверное, здесь наклевывается выход на зигзаг. Даже и не знаю, конечно, насколько это будет правильным решением. Но бомба, кстати, не на руках. Что, кстати, очень интересно. А вообще-то где она? Что-то я не вижу бомбу. А, ее уже Фастер забрал. Привет из Казахстана. Казахстану. Большой-большой саламчик. 3 в 3. Минус от Нео по Чатриксу. И Аркадер перестреливает Фотоса. Следом не перестреливает Нео. Дальше очередной размен. И один на один, дорогие друзья. Ян. 10 секунд до конца раунда. Ну и Фастер успевает пробежать. А успеет ли поставить бомбу? Да, успевает. Успевает. Ян немножко выпал из тайминга, судя по всему. Ну, и из раунда, кстати, он тоже выпадает, дорогие друзья. Это 6-4 в пользу коллектива Just Fire. Ну вот тут уже борьба идет куда интересней, согласитесь, чем на нюке. Все-таки, ну, 13-2 первая половина была в пользу команды Титан. Команды Титан. А теперь. А теперь я хочу заметить, дорогие друзья, не просто. А... Не 13-2, титаны еще и проигрывают первую половину Ну ладно, с одной стороны можно, конечно, сказать, что они находятся в слабой стране И в этом нет ничего удивительного Но это будет притянуто за уши Потому что я уже много раз говорил, что а, узбекский Counter-Strike Он немножко отличается от такого, так скажем, мирового общепринятого У узбеков оборона посильнее на самом-то деле То есть я вот сколько комментировал узбекских каких-то турниров Они всегда играют в обороне лучше, чем в атаке я прекрасно, конечно, понимаю, чем это обусловлено, но это не важно. Все-таки по проценту владения карты атака здесь круче. Неважно, кто как и за какую сторону хорошо играет. Здесь титаны априори слабее изначально. Хотя команда, конечно, сильнее уровнем. Вот поэтому матч сверх парадоксальный и неочевидный. Пять диглов у обороны против пяти девайсов у коллектива Just Fire. И раунд начинается с поджима банки. Именно здесь Чатрикс замечает Нео и все-таки залепляет ему в глазик ваншотик с дигла. Ну а теперь игроки атаки должны понимать, что их в любой момент могут начать поджимать со спины тот же самый Чатрикс И, наверное, надо куда-то теперь уже пытаться выходить И в данном контексте, скорее всего, будет попытка выхода на зигзаг Фотес забирает Яна, Фастер минус Аркадер и здесь под флешечку действия от Волк но без ваншотов, как так, лучший аймер команды Титан не ваншотит. Остается один, 25 хп у него. Все-таки добивает и Фотоса. И попадает еще и в голову Карпы. Хаешка, кстати, хорошо, что не залетела. 2 хп остается у Фастера, дорогие друзья. 2 хп против 25 Ой-ой-ой, кто-то сейчас ошибется Ой, чувствую, кто-то сейчас ошибется, дорогие друзья И ошибается, воу Ну, я, конечно, понимаю, да, что ему надо было открываться и искать соперника Хотя можно было полностью предоставить свободу действия оппоненту И пусть он идет куда хочет Дождаться надписи The Bomb has been planted И уже потом идти ретейкать или сейвить девайс Там уже выбор игрока обороны Абсолютно, ну, короче на мой взгляд, грязноват сыграно, но для экономического раунда на диглах вполне неплохо в любом случае. Ян! аркадические действия минус по Карпы и как минимум один девайсик отжат. А там даже две снайперские винтовки у игроков обороны. Ну вот такие мувы я не поддерживаю. Два авика на дасте, мне кажется, слишком избыточно. Да еще и в обороне. Ну, такое прям себе. Выбивается точка А, Аркадер и фул-шоу остаются в паре. И эта пара обречена на ретейк. Наверное, я так думаю, что под банкой сейчас все-таки упадет игрок атаки. Хотя нет, Нео успевает убежать. Аркадер и фул-шоу остаются вдвоем. Ну, просто позиция для ретейка у аркадера это прям боль. Ну, куда ты с ней денешься? Бомба установлена, установлена под длину. И именно под длиной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой ой не под длину. Да ja, ладно. Подожди А, э, бомбу установ... Да ладно <смех> <смех> Нормально, смотрите, логика Логика, уровень 200 Бомба установлена Под зигзаг, при том, что есть Снайперская винтовка, которая стоит На длине, почему тогда бы не поставить Бомбу под длину, все-таки Это было бы, мне кажется, более правильно В этой ситуации, ну ладно, ребята разобрались И даже с не самой правильной Поставленной бомбой, это самое главное, да Пуш точки Б. Быстрый, жесткий, хлесткий от коллектива Just Fire. И первым, кто погибает, становится Ян. Следом погибает Воу, не ваншотнувший своего оппонента. Ну и три дигла при ретейке. Как бы... Э, мне даже и не видится здесь возможность выбивания. Ну да, Чатрикс, конечно, шлепнул Карпе. А следом еще... Оу. Нет, давайте посмотрим. Ладно. Не будем забегать вперед. Нет, ну все. Теперь точно все. Аркадер Минус сухой и минус от Фастера. 10-4, дорогие друзья. А Россия играет? Нет, это узбекский турнир. Здесь Россия не играет в принципе и не может играть, потому что турнир проходит э, хоть и в интернете, но уч... г... Господи. <связь> к участию допущены только команды из Узбекистана. Какой призовой? 100 долларов. Саня, помнишь меня? Я Саша. Да, Тачер, помню. Помню, помню вас. Опа! Минус от Чатрикса по Нео. 3 в 3 ситуации, дорогие друзья. Опять очередное обострение. Минус от фулл-шоу по сухому. Атака в меньшинстве. Не страшно, с одной стороны. Но вопрос, кто остался в живых у игроков команды Титана. Это Чатрикс, Аркадер и фулл-шоу. И если у фулл-шоу не очень заладилось, да, то у Чатрикса летит куда лучше. Вот вам, пожалуйста, равенство АВП у Фотоза Уже второй минус со снайперской винтовки Ну и тут Аркадер один против двоих Конечно, можно перестреливать АВП, например, да При наличии э, большей, так скажем, мобильности у Аркадера, нежели у Фотоза ну, вопрос, где будет находиться фотос и какую позицию он будет смотреть, да? Вот сейчас он пытается... Он, это Аркадер аккуратно... Про... А, и Фастер тоже был со снайперской винтовкой, его издеваются. 11-4, дорогие друзья, итоговый счет, по-моему, полностью удовлетворяет все желания мыслимые и немыслимые коллектива Just Fire. По-моему, для них первая половина прошла, ну, просто идеально, иначе и не скажешь. Ребятушки, всем, кто присоединяется на трансляцию, большой-большой привет! Не успеваю, опять же, увидеть все сообщения. Вижу, что чатик немножко уже пролеснулся. Но как только появится возможность, я обязательно все прочту и на все отвечу. Но если эта возможность появится, потому что сейчас пистолетный раунд, с которого, по идее, может начинаться камбэк. Но может и не начинаться. Но, по крайней мере, ситуация такова, что, скорее всего... Все-таки начнется. Минус один от Карпа. Это первый минус в исполнении коллектива Just Fire Второй минус от него же. И это второй минус от них. Суммарно только один Карп. Пока что кого-то убивает. Но один в три. В поле не воин. Минус от Чатрикса. И 11.5 5 Закономерные, между прочим. Закономерные. И хочу обратить внимание, что ребята потеют не за 100 бачей, а за 75 за первое место и за 25 за второе. Но в турнире, понимаете, не всегда главное деньги. То есть не все всегда так или иначе сводится к деньгам, да. В турнире, как правильно подметил Андрей, есть еще спортивный интерес. Хочется выиграть. Даже если призового фонда нет в принципе. Просто выиграть. Хочется поиграть, показать, что мы сильнее и все. Да, я вот, например, в свое время вообще не, не за призовые в КС играл, а за грамоты, нарисованные в фотошопе админом этого турнира. Вот и все. Так что не переживайте, здесь призовой фонд не ключевое и далеко не самое главное. Это такой приятный сюрприз просто. Да, не сюрприз, вернее, приятный приз, так скажем, денежка за то, что вы просто играли. А так, ну извините меня, 75 долларов на пятерых это поскольку получается? По 15 15 долларов на лицо, просто так Вечером играя в КС. по-моему, здорово Фулл шоу Прострелил все-таки Прострелил все-таки Беда, <laughs> беда, дорогие друзья Беда, беда Не приходит одна, счет 11-6 И теперь начинается камбэк Хотя я вспоминаю предыдущую карту. Я вспоминаю карту Нюк и прекрасно понимаю, что там тоже все дело шло к, к камбэку. Но вторая половина для команды Just Fire, по сути, закончилась на счете 6-0. Они взяли там 6 раундов и дальше отдали 3 и все-таки проиграли. Хаешка на мидл. Чатрикс уже успевает забрать Нео. Но тут с пистолетами, скорее всего, Зигзаг все-таки упадет. Хотя... Странное решение сейчас было принято Фастер побежал пушить, Сухой почему-то не побежал Вдвоем-ка уж наверняка убивали бы Но решили как-то разрозненно Чуть-чуть сыграть Минус от Фотоза Воу! Ничего себе хлистанул Как Чатрикс-то, а? Какой хороший Берстфайр А главное, какой кучный Берстфайр полетел Саид Мурон Да, они играют по онлайну Сухой 80 хп, хороший прострел На минус 16 прилетел Тебе нравится озвучивать матчи? Да, конечно Это основная идея моего канала Комментатор То, что я играю периодически В какие-то другие игры Это э, Свободное <coughs> Ничем не занятое время Вот у меня вечером появляется Я стримлю, как во что-то играю а основная идея моего канала это комментирование Counter-Strike. Counter-Strike 1.6, CSGO. Dota и Source по барабану. Комментировать могу вообще все. Сухой! Отличный спрейдаун. Сразу два минуса. Минус аркадера минус Чатрикс. Но начало для Just Fire в какой-то веке начинается позитивное. Но почему. Не стоит, думаю, даже объяснять, да, потому что появились девайсы Экономические раунды закончились И теперь уже можно вполне себе спокойно э, пытаться тыкать соперника палкой э, Имея непростую палку в виде юспа, да, а палку поинтереснее в виде эмочки Именно этим сейчас, кстати, и занимаются джастфайровцы Расстреливая постепенно всех своих соперников Остается только Ян Ян один против четверых И такое выиграть... Но можно! Но давайте представим, что для этого нужно. 54 секунды, нет бомбы. То есть за бомбой надо еще как-то сходить. А бомба контролируется, я так понимаю. Да, бомба в зигзаге лежит. И контролируется игроками обороны. И все прекрасно знают, что Ян на точке Б. То есть все позиции и даже здесь просматриваются в любом случае. Поэтому Ян будет пытаться просто высидеть побольше из этого времени. И просто засейвиться. Ну, на мой взгляд. Опа, здравствуйте. Я же говорил, надо было сидеть и пытаться засейвиться на точке Б. Не уходить с нее. А ушел и потерял жизнь, дорогие друзья. 12-7. Ну и вообще-то, как бы, кроме шуток, хочу напомнить, что если команда Just Fire выиграет эту карту, то мы с вами пойдем смотреть третью. О, смотри, как тимплейненько ребята отыгрывают, а под флешечки запускают Яна в зигзаг. Правда, почему-то только одного Яна запускают в зигзаг. Ну окей, в упоре никого нету, и Ян дальше думает, что надо пропустить теперь вперед лучшего Аймера а, команды Титан. Но, к сожалению, лучший Аймер напарывается на вражеское АВП, и, и раунд просто за считанные секунды заканчивается. Я не знаю, что в итоге... Ребята из команды э, Титан Хотели придумать в этом раунде Вот честное слово, не знаю Тимплейно сыграно, круто Под флешки заход, занятие зигзага Все это очень красиво и очень результативно Честное слово Но, есть маленький <laughs> Один очень неприятный нюанс А дальше, после раскидок Они планировали вообще, что будет дальше? <laughs> это странно Фастер! И Чатрикс, размен произошел сейчас под тленой, фулл шоу, минус фастер Ну, не знаю, куда сейчас Just Fire лезут, зачем им сейчас эти аркады и поджимы Можно играть куда более спокойно, и это принесет больше плодов Нео и Карпа по минусу Чатрикс остается в соло Вот раунд для Титанов начинался хорошо, но постоянно у Титанов что-то вот я смотрю в атаке, да, сложности какие-то А чё, серьезно типа никто не слышал, как Чатрикс сейчас здесь скакал. Как он сейчас зигзага... <плес> <плес> <плес> <плес> Ни хрена себе! Вот это залепил, дорогие друзья! <плес> Охренеть! Вот это дал дульку. Вот это да. 14-7. Едем дальше. Двукратный перевес по взятым раундам, дамы и господа. Ровно столько же титанам нужно еще отыгрывать, сколько они взяли на данный момент. Ну и представьте, если они за почти полчаса взяли 7 раундов, но отдали 14. Что-то сильная сторона им явно не зашла. Аркадер полностью белый сейчас находился. Чудом его не убили, но, правда... Чудо было очень недолгосрочное. Перспективы Все, дорогие друзья, вышли из чата. 15-7 матчпоинт. Команде Just Fire остается взять всего я. всего я всего всего- навсего один раунд. И в таком случае они станут победителями и подарят нам возможность увидеть третью карту этого бесподобного гранд-финала. Но если титаны возьмут 8 кряду, тогда мы с вами будем. Ничего, ничего не будем делать Мы с вами будем смотреть топы В таком случае Чатрикс, кстати, энтрифраг совершил Убив э, Фотоза. Численный перевес Это всегда, конечно, хорошо Но вот перестрелка на меду Яна и Сухова Заканчивается в пользу Команды Just Fire И поэтому энтрифраг, который перед этим был сделан Он, по сути, смысл свой потерял Карпы забирает Чатрикса, следом легко справляется с Аркадером. ушел шоу последний, дорогие друзья. И это безысходность, неизбежность и ГГ одновременно, дорогие друзья. Итоговый счет на ваших экранах. Ну а я рад поздравить команду Just Fire с тем, что они камбэкнули. Это 1-1 по взятым картам, дорогие друзья. И весь, весь исход этого финала... Решиться на карте Мираж.